Это песня про взросление. Я стою на утру, подрагиваю литворы, Далеко внизу, под обед, сгорают город в паути. Отвеки миллионы, чьих ты жизней, зацепившись на тьме, Отчаянно повисли, так как на славу. Пол страхов и сомнений, провожая заказ, Становлюсь иму тенью в этот вечер пустой, холодный и правдивый. моей ось тупорты. Особенно красивая. Стал последней Мы считали любовь Вышли награды А книги читали Как непреложную правду На ночь весна Были дороже покоя Мы ценили не деньги А что-то другое Что в горящих глазах Откровение любилось Мы не успели понять Когда все изменилось Я решил сквозь огни Наращивая скорость, неизвестен и то, Но я не беспокоюсь, закрываю глаза, Так дышать намного легче ведь под этой луной, Прости лишь, что не вечна Счастью чужого глобального плана Превратившись в дешевые средства рекламы Все реальные чувства будут так указаны Виртуальная сеть заменила пространство Мы разлетелись, как искры И что же осталось? Вместо боли однажды приходит усталость Все, что сказано, ноль абсолютно не нова Но разве мы выбирали такую свободу? Я такой же, как ты, но очень похож, Продаю свою жизнь здесь как можно дороже. Остальные кассету, мне поют о по надежде. Я поверю бы, но не сумею, как прежде. Этот мир я меня стал чудовищно тесен, Где позлости много и мало искренних песен. Если кто-то в обзор покидал эти стены, Никогда не забыл. Чистое небо Я стою на виду Потративает Что мы не школу полю, что учимся, с плоти, Говорят, что из плоди и крови. Моя осень к тебе сегодня из и из воды, из воды, из воды, из воды, из воды, из воды, из воды, из